Привет! Мы сегодня поговорим о бестоварных компаниях, то есть сетевой маркетинг часто используется как способ протолкнуть товар, протолкнуть услугу, которая никому не нужна. Меня зовут Зайцев Алексей. В этом бизнесе, в сетевом маркетинге я уже 20 лет. За это время я видел огромное количество компаний, которые пришли и ушли. За это время я видел и уже умею видеть компании, которые пришли и останутся. И поэтому сегодня мы поговорим о том, что... Есть ряд бестоварных компаний, которые некоторым нравятся, но это не является пассивным доходом. То есть сетевой маркетинг – это возможность пассивного дохода, то есть создать что-то и всегда после того, как вы это создали, получать прибыль, равноценно тому, что вы приобрели квартиру и вы ее сдаете. То есть это пассивный доход. Вот в сетевом маркетинге создать такое возможно, и это гораздо ну, как бы более легче вырасти, чем приобретать квартиры для сдачи. Итак, поехали. Сейчас я докажу, попробую деликатно объяснить, да, что бестоварные компании – это компании, которые, как правило, предлагают людям какие-то разные чудные вещи, которые в сетевом маркетинге портаются один-два раза. Итак, инвестиции. Значит, а в чем фишка инвестиций, да, это когда человек предлагает своему знакомому вложить деньги под проценты, минус этого вида, значит, э, скажем так, услуги, да, в том, что деньги компания должна возвращать. Соответственно, нужно деньги взять, заплатить процент э, привлекателю денег, да, потому что он их привлек, вот, прокрутить, вот, э, и с прибылью вернуть. Себе прибыль сделать и вернуть э, тому, кто деньги вложил. Но большинство инвестиционных компаний работают по принципу другому. Взять, э, там, набрать денег с дистрибьюторов, небольшие суммы, желательно небольшие суммы, потому что с небольшими суммами мелкие люди больших проблем не создают. И э, инвесторы, так скажем да, которые вложили 500, 1000, там 2000 долларов, 3, то есть не 30, не 50, не 100, эти инвесторы, они, э, скажем так, увидев быстрые деньги, то есть они вложили 3000 баксов, получили 5, они начинают быть ну, в щенячьем восторге, искренне в восторге, и начинают быстро привлекать своих знакомых. В этот момент в компанию начинается приток денег гораздо, ну, гораздо быстрее, и э, этот приток начинает расти как снежный ком, и, соответственно, компания в нужный момент правильно закрывается, и большая часть людей, которые пришли снизу, их ну, скажем так, дурят. Вот, верхушка зарабатывает деньги, идет потом дальше по подобным компаниям. А те, кто внизу, да, они остались без денег, потому что они хотели их вернуть, а компания. Не собиралась этого делать. Она для, поначалу чуть-чуть возвращала, как, ну, как рекламный трюк. Ну, надо же дуракам дать возможность поверить в то, что это инвестиции. Это же, ну, как бы необходимо. Вот. Поэтому инвестиционные продукты, как правило, это э, в многоуровневом маркетинге, это финансовые пирамиды. И тут обижаться не надо, когда компания закрывается, и человек говорит, я там с ней порчу имя, то да ты как только связался с финансами в сетевом маркетинге, ты да себя уже портишь имя. Обрати внимание, как работают страховые компании. Они дают там процент вообще мизерный. Ну, страховые компании вот однокопительное страхование жизни. Вот это ну, как бы инвестиции, сохранение денег, у них там заложено 5%, а то и меньше, на выплату в сеть. И, так 5%. А что делают пирамиды так и 60 и 50 там, и и 100 и плюс еще сто процентов можно там, за год заработать. Но ну, в общем людям рассказывают такие сказки, которые ну верить не хочется. Очень хочется. Но вы же понимаете, верить и платить – это разные вещи, да? И когда, когда говорят, что вот этот человек, он не хочет связываться с банковской системой, потому что он хочет помочь людям, это означает, что вас просто хотят надурить. Если я, например, хозяин сетевой компании, я пошел в банк, взял в банке деньги под 20%, нафига я буду брать деньги у мелких людей, которым нужно возвращать 100%. Я могу взять только у них в том случае, если я им не собираюсь возвращать. Или в том случае, если банк мне не дает, потому что, ну, я как бы по проверке не прошел. Так тогда и этим людям лучше мне не давать, потому что я не пошел по проверке. Понимаете, о чем речь? То есть, э, инвестиционные сетевые компании, ну, это как бы вообще йогу, да? Поехали дальше. Обучалки. О, чему только не обучать все маркетинге. В основном это успех личностный рост, там работа над собой какая-то там несусветная, там, ну в общем смотришь на людей, иногда умиляешься над этими высокоразвитыми дистрибьюторами, которые предлагают обучение вот, и я совершенно не против этой категории товаров, но хочу сказать так, обучение заканывает, то есть вот, когда начинаешь постоянно учиться работать над собой, но ну, это надоедает, то есть по чуть-чуть, там 15 минут в день, там 20, это, ну, можно всю жизнь как бы терпеть. Но если это будут тренинги, которые, ну, как эти, дистрибьюторы, обучающие компании, они говорят, что вот такой тренинг на открытом рынке стоит там 20 тысяч рублей, ну, так и походит на него столько людей, а здесь вы собрали огромную публику, которой предлагаете там пачку разных тренингов, вот люди сначала ходят на них, а потом они тупо строят сеть. Потом они надоело им это обучение, потому что, ну, обучалку нужно еще отработать, да, как, например, изучаете вы иностранный язык, его нужно отработать. Поэтому обучение полезно в малых дозах, и, соответственно, когда оно, ну, ну, человек уже долго учится, несколько месяцев, он тупо просто проплачивает абонентскую плату за свое обучение и уже ничему не учится. Я видел много сетевых компаний, где 96% дистрибьюторов, проплачивающих свои аккаунты обучалки, не обучались. Вопрос, что это? Это прикрытая финансовая пирамида. Просто признавать это больно. Мы хотим, вы вот знаете, нам кажется, что мы выбрали правильную сетевую компанию, в которой будет счастье, потому что ошибок у нас в жизни не бывает, особенно если спонсор хороший, обучение мы присутствуем, там люди классные, позитивные и так далее. Но по факту 2-3 года проходит, компания смывается с рынка просто, и она неинтересна. Она может не закрываться, ну, просто она перестает продавать обучение, потому что люди перестают проплачивать свои аккаунты. Поэтому вариант обучения это, ну, не такой интересный вариант, как, например, даже косметика там, или витамины. Итак, псевдоуслуги. Уже много всего продается, значит, и э, скидки, ну, скидки туда же относятся. Может. Очень много псевдоуслуг, которые ну, показываются как выгодные, а очень часто они вот совершенно не выгодные. Часто какие-то приложения, дешевле арендовать э, жилье, дешевле там, путешествия какие-то и так далее, и так далее. Смотришь, у ну, приложения, значит, абонентская плата 50-100 баксов в месяц. Я в жизни столько не трачу на эти услуги. Ну, может быть, я трачу. но ну, ну, обычный нормальный человек... Просто вот никогда столько не тратит, сколько у него будет абонентская плата за приложение. Люди реально не понимают. То есть они могут там полгода проплачивать, а услуга еще, как говорится, хрен воспользуешься. Ну там всякими там путешествиями без перелета э, там, и так далее, и так далее. Вот этот круиз пока поехал, заплатил э, за перелет столько, сколько круиз можно было взять значительно выгоднее. Ну это уже детали, знаете, я не хотел бы сейчас хайять какие-то круизные компании и так далее. Ну просто реально... Продуктом пользуются там, 10% тех, кто начал им пользоваться. То есть, грубо говоря, то есть продуктом пользуются 10% из тех, кто начал за него платить. Но ну, понимаете, 90% надеялись им воспользоваться, но так и не смогли. Хороший, может быть, нужный, но 10% и этим пользуются. А компания как раз так рассчитана, чтобы ну, большей части дистрибьюторов... Оказалось, не так удобно этим пользоваться. А тем, кто пользовались, давали шикарную рекламу. Типа они поехали дешево, типа они там получили какую-то скидку, купили дешевле телефон там и так далее, и так далее. Ну, то есть, очень много всяких плюшек. То есть, псевдоуслуги – это то, что временное. И смотрите, что получается. Ну, вы или там, я или кто-то еще да, там, начинает работать, привлекает человека, там, для того, чтобы войти в эту компанию, нужно какой-то там забошлять денег, да, то есть, 300, 500, там, 1000 долларов. Ну, для нормальных людей есть, конечно, более большой пакет, чтобы там концентрация счастья процентов в вашей структуре была больше, значит, вы платите нам больше денег. Ну, понятно, что вам похлопали, подарили апельсин, и вы вошли в бизнес и чувств чувствуете себя внутри бизнеса, понимаете, ощущения, да, очень важно, да, вас вас значком потом наградят, если вы таких же найдете чудаков. Соответственно, эти люди тоже вошли, а реально, реально услугами пользуетесь или нет? Вот реально сколько людей с вашей структуры воспользовались услугами? Вот это ключевой вопрос. Если вы таких людей понапривлекали, то только с момента привлечения этих людей вы получаете процент. Очень часто в услуговых компаниях именно на входе зарабатываются деньги. 99% денег на входе. А когда кто-то купил себе какую-нибудь там ручку со скидкой там, да, или карандаш, он заплатил, там, ну, грубо говоря, доллар, и, и вам начислили с этого меньше одного цента. Понимаете, да? А, а, а вот со структуры, которая к вам вошла, вы получаете там тысячу баксов. Ну, потому что там вот этот вошел там на, на трешку, этот там тоже на трешку, и вот вам что-то там перекатилось. То есть, по сути, просто тоже работает как финансовая пирамида. Поэтому, э, ну, не, не, не, не, не прямая, а прикрытая финансовая пирамида, прикрытая услугами. Поэтому вот в этих компаниях доход не пассивный, молодежь. Активный. Сколько работаешь, сколько компаний интересны рынку, столько зарабатываешь. Чуть расслабился, смыло. Поэтому, что такое а, а, пассивный доход? Да, это когда вы работаете с нормальной компанией, в которой можно привлечь клиента. И таких клиентов найти легко, это не какая-то там супер сложность. То есть не какой-то не суперэксклюзивный товар. Понятно, что нам иногда кажется, что на эксклюзивный товар найдется свой клиент. Вы знаете, но ну, если вам 10 лет потребуется чтобы найти своего клиента, проще построить сеть с неэксклюзивным продуктом. Поэтому вот вы находите своих там десяток клиентов, двадцаток да, или сколько-то еще. Они не строят структуру, они нормальные люди. То есть они не любят MLM, они не любят вот, привлекать, звонить, приглашать там писать посты о том, что они в этой теме как и там находят там радость, да, то есть это нормальные люди, которые просто берут через вас, ну через ваш ID в вашей структуре там на каких-то выгодных условиях продукт, да, который выгоднее взять, чем в другом месте. Так вот, если им не выгоднее этот продукт здесь взять, чем в другом месте, то они его повторно берут редко, ну там. Может быть, три месяца покупал, потому что вы с красивыми глазками, обаятельно, или энергичная и красивая, да, ну или там, с харизмой особенной, да. У вас покуп через вас э там, берется этот продукт, и вот чуть-чуть стоит расслабиться, и сеть перестает покупать продукт. Вот это, вот это не пассивный доход. А пассивный доход это когда сеть, даже если вы ну, теряете активность, то есть перестаете работать, звонить, напоминать, что есть продукция, да? а люди продолжают покупать продукт. И вы получаете с этого процент, тогда это возможность получать пассивный доход. Ну, в частности, там, книга, которая написана, повторно покупаем, это не знаю, как завоевывать э, друзей и оказывать влияние на людей. Популярная же книжка. И хозяин этой книги да, получает, и его семья до сих пор процент. Потому что книга нужная. Так вот, здесь точно так же ключевой момент, чтобы продукт был нужен людям, которые его хотят купить повторно, он должен быть расходуемый, понимаете? Для этого должна быть соответствующая сетевая компания. Да? Вот. И тогда вы подбираете лидеров не вот эту э -э шайку, которая выбирает бестоварные компании, а людей другого качества, людей, которые готовы перестроиться на изучение продукта, людей, которые понимают, что необходимо приносить пользу рынку, И этих людей, которых вы э приглашаете, они тестируют на себе продукт, им он нравится, они, ну, условно в него влюбляются, да, они начинают его рекомендовать своим знакомым и выстраивают тоже стабильную клиентскую структуру, и параллельно они начинают строить уже свою лидерскую сеть, да, понимаете? То есть, вот очень важный момент, чтобы не было иллюзий, что сетевой маркетинг может обойтись без клиентов. Ну, в смысле, без тех людей, которые зарегистрировался и сам для себя что-то покупает. То есть, вот эта иллюзия и этот бред сетевиков, которые я часто слышу, что в компании самое важное там быть новой компанией, в компании самое важное – это лидеры. Ну, то есть, если взять, к примеру, мою структуру, которой несколько десятков тысяч человек, и убрать из нее клиентов, то я буду жить гораздо более экономично. А если быть точным, то зарабатывать в 20-30 раз меньше. Это о чем? О том, что клиентов в разы больше. Людей, которые покупают продукт хороший, их должно быть больше. Соответственно, продукт должен быть соответствующий. Да? Поэтому, если мы выстраиваем пассивный доход, то, есть вот, то нам нужно просто забыть про ряд компаний, которые к нему не ведут. Если вы хотите выстроить пассивный доход, вам нужно выбрать себе достойную фирму в которой есть расходуемый продукт, он адекватен по цене, он интереснее, чем то, что есть у конкурентов, у него есть конкурентно способная цена, он примерно схож с тем, что есть на рынке, не просто уникальное чудо-продукт, которого нет ни у кого, это уже опасность, кстати. Вот. Ну и, собственно говоря, стоимость входа э, ну, как бы позволительно для людей, которые живут в маленьких поселках. Я не буду вас загружать деталями э, выбора компаний, могу сказать, что я выбрал одну из э, стабильных иностранных компаний, и вот эти все вещи у меня есть. И поэтому я могу об этом говорить, и я могу говорить о том, чего нет на, э, на том рынке где работают мои коллеги, и я часто их вижу, и мне грустно от того, что там они 20 лет в сетевом, а сети до сих пор нет. Или у них была, а потом кончилась, потом опять была, а потом опять кончилась. И понимаете, о чем речь? Они могут быть талантливыми, они могут быть классными ораторами, переговорщиками, лидерами. Да? Если ну, лидер умеет собирать людей, это не значит, что они находятся в нормальной компании. Это просто харизматичные люди, которые находятся часто в бестоварных компаниях и тупо зарабатывают деньги на том, что ну, условно дурят население, да? приносят предполагаемую пользу. Поэтому тут вопрос не только в человеке, который вы выберете как наставника, тут вопрос не только в харизме, которая у вас будет раскачана, я по самой не могу, а тут вопрос в том, что вы будете предлагать рынку вместе своим Проектом. То есть если ваш проект включает в себя классные плюшки на длительный срок, то вы выстроите стабильный пассивный источник дохода, который будет вас накрывать возможно всю оставшуюся жизнь. Вот. Если вам понравилось мое видео, то обязательно поставьте лайк, отправьте его знакомым. Если вам хочется связаться со мной, под видео есть возможность моих контактов. Я с радостью буду полезен вам чем-то еще. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.